привет ребята добро пожаловать на канал это уже 78 й день по эксперименту где на протяжении 100 дней я инвестирую каждый день в криптовалюту по 25 долларов сегодня в видео я вам покажу все свои сделки за вчерашний день покажу сколько удалось заработать также разберем монету в которую я буду инвестировать поэтому смотрите видео внимательно будет много полезной информации первую свою сделку я открывал по монете rlc цена подходила к этому уровню уже не один раз в стакане спота была крупная плотность на 40 тысяч монет и этот уровень мы уже тестировали больше четырех раз. Я уже лично здесь хотел заходить в пробой этого уровня, но немножко подождал, потому что не было никакой активности в стакане и решил открыть сделку уже именно от этой плотности в лонг на пробой этого самого уровня. Изначально все было хорошо, цена отскочила именно от этой заявки. Конечно, половину от этой заявки уже разобрали, но стоп-лосс у меня стоял именно за этой самой заявкой. Если бы заявку разобрали, вероятнее всего цена бы дальше ушла бы на понижение. Однако, ребята, это не значит, что если заявку разбирают, то цена пойдет в ту или иную сторону, заявку могут разобрать, но цена останется на том же месте и вообще может обратно развернуться в другую сторону. Поэтому заявки это лишь, я не знаю, какая-то дополнительная вероятность, чтобы открывать сделку в каком-либо месте. По итогу цена все-таки в данной ситуации разворачивается, я лично рассчитываю словить пробой этого уровня, но нет, после цена начинает вкатывать, заявку окончательно разбирают и идет пробой этого самого уровня. На этой сделке я потерял минус 10 долларов, эта ситуация выглядела примерно вот так. Пошел пробой наклонного уровня сопротивления. Поэтому максимально грамотно мы вышли с этой сделки. Следующая сделка была открыта по инструменту IOTA, в стакане спота видим крупную плотность на 470 тысяч монет, именно от этой плотности я и начал набирать позицию МОНК. Также я вижу на графике то, что мы пробили наклонный уровень сопротивления. Вполне мы уже здесь находимся в стадии накопления, в стадии консолидации. После этой консолидации, возможно, можно словить выход в какую-либо из сторон. В данном случае я вижу то, что у нас есть заявка в стакане спота, поэтому у меня больше вероятности открыть сделку в лонг и словить какое-то хорошее движение на повышение. В данной ситуации все идет просто замечательно. У нас идет сразу хорошее движение на повышение. Эту заявку со стакана то убирают, то подставляют. И, короче, была максимально такая интересная ситуация, то что эту заявку все время выше переносили. И это очень хорошо, потому что мне удавалось постоянно переносить стоп-лосс за эту самую заявку и вытянуть с этого движения максимально возможный профит. На графике я для себя обозначил некие уровни сопротивления. Всегда уровни сопротивления обозначаю по максимумам. Вот у нас тот самый максимум, значит здесь прочерчиваю уровень сопротивления. И здесь у нас на графике находится скопление таких уровней сопротивления, за которыми возможно будут у нас стоп-лоссы, на которых можно получить неплохой импульс опять же на этом самом графике. Дальше у нас опять же идет хорошее движение на повышение, часть позиции я фиксирую вот так вот по дороге. И как вы видите, у нас опять подкидывает эту самую заявку еще намного выше. И стоп-лосс можно было опять же перетянуть намного выше. Идет хорошее движение на повышение. Часть заявок опять же я фиксирую. но ну и остатки уже были закрыты по стоп-лоссу. Потому что эту заявку полностью разобрали. Ее со стакана убрали. И на этой сделке я заработал чистыми плюс 39 долларов. Если посмотреть на дневник трейдера, максимально грамотно все сделали. Зашли от заявки. Стоп-лосс у нас был минимальный. И получилось выжить хороший профит с этой сделки. Следующая сделка была открыта по инструменту Ави, здесь нету ничего интересного по стакану спота или по стакану фьючерсов, единственное на что я обратил внимание это на наклонный уровень сопротивления. Цена к этому уровню подходила уже очень много раз, поэтому я решил зайти в пробой именно этого наклонного уровня сопротивления. Стоп-лосс в этой ситуации можно было выпросить за пятиминутную свечку и ожидать какой-то полноценный разворот и движение к ближайшим уровням сопротивления. Собственно после входа цена сразу у нас улетает на понижение, я раскидываю сетку по которой буду фиксироваться. Самую малую часть я зафиксировал, и то это нечаянно просто нажал мышкой по стакану. Остатки этой позиции зафиксированы были по стоп-лоссу. Движение дальше ниже у нас не пошло, просто цена развернулась и дальше уже ушла на повышение. В этой сделке было заработано всего лишь полтора доллара, как бы не минус и уже хорошо. И очень грамотно отступились, потому что дальше движение у нас по Ави уже продолжилось, пошел пробой уровня сопротивления. Следующая сделка была открыта по инструменту Айотек. Здесь опять же нету ничего интересного по Стакан, единственное, что на графике есть хороший уровень сопротивления. К этому уровню мы уже подходили не один раз. Возможно, можно было ожидать какого-то пробоя этого уровня. Изначально я таки хотел заходить, но здесь мне показалось более рентабельным выбросить стоп-лосс именно за этот уровень и ожидать уже какого-то движения на понижение к ближайшему уровню сопротивления. В данной ситуации это такая максимально обидная сделка. У нас цена идет дальше, просто меня закалывает по стопу и дальше она уходит на понижение. Того В этой сделке было потеряно минус $9. долларов. Долларов. вот так вот смотрелась данная ситуация то есть закололи и дальше цена немножко опустилась на понижение следующая сделка снова же была открыта по этой монете мне было немножко обидно я решил перенабрать позицию все-таки опять зайти в шорт по данной ситуации ожидал полноценный разворот к ближайшему уровню поддержки по соотношению риск прибыли здесь был один к 7 то есть максимально такая вроде как грамотная сделка но в данной ситуации у нас как бы пошел вот такой небольшой запил цена вроде как ушла на понижение сразу выставил тейк профит, где бы хотел зафиксировать данную позицию, но цена дальше пошла на повышение и эта ситуация снова же была заколота по стопу в минус 10 долларов если посмотреть по дневнику трейдера данная ситуация выглядела примерно вот так лучше уже конечно было зайти просто в пробой этого уровня, словить вот такое вот движение, ну вот видите как бы если у нас по стакану ничего интересного нет вот как ты можешь полноценно ориентироваться если у тебя в стакане есть заявки, ты понимаешь вот тебе там нужно выбросить стоп-лосс либо заходить в разбор этой заявки по техническому анализу, то как слепой котенок заходишь, как бы ты Вроде понимаешь, что, что вот можно словить Пробой этого уровня, но ты ни на что не опираешься Поэтому я вам рекомендую все-таки Дополнять свой анализ еще и стаканом Плюс там удобно торговать, ты там стоишь просто Раскидываешь эти заявки, следующая сделка Была открыта по инструменту Матик Опять же мы ничего интересного по стакану не видим Почему я решил так поторговать, да потому что Я не видел в скринере каких-то хороших заявок А видео мне нужно было записать Провести торговую сессию, поэтому я решил Уже просто торговать по техническому анализу Есть у нас этот уровень сопротивления Подходили к нему дважды я уже здесь принял решение заходить в пробой этого уровня. Раз у меня отскоки от уровня не пошли, я уже решил все-таки попробовать в пробой уровня зайти. Здесь выбросил стоп-лосс примерно как у меня всегда 0,2, 0,3. В данной ситуации у нас как бы движение вверх немножко пошло, но меня здесь закололо по стопу в минус 10 долларов. Вот такая вот максимально обидная ситуация. Заходишь от уровня, тебя выбивает по стопу. Заходишь в пробой уровня, тебя тоже выбивает по стопу. Вот как выглядела данная ситуация. То есть меня выбросили вот с этого вот Движение на повышение. Максимально обидно Но давайте смотреть дальше. Следующая Сделка снова же была открыта по этой монете Снова же в пробой уровня сопротивления Без какой-либо дополнительной вероятности По стакану фьючерса или по стакану спота Запильная получилась такая сделка Потому что цена на этом уровне находилась Довольно таки длительное время Примерно 20-30 минут и Я уже было соглашался закрыть просто эту позицию По рынку просто в безубыток Но после решил все-таки выждать эту позицию Посмотреть, что получится Да, на самом деле уже после пошел пробой этого уровня сопротивления. Я уже раскинул сетку, по которой хотел бы зафиксировать данную позицию. И здесь, как я помню, начал появляться в стакане спота крупный объем. И именно за этой плотностью я начал прятать свой стоп-лосс. Это оказалось ошибкой, потому что эту плотность то убирали, то подкидывали, часть вкидывали по рынку. И как вы видите, вот у нас опять же есть движение вверх, но меня уже выбило по стоп-лоссу. То есть максимально низкая переносит стоп лосс это небольшая такая моя ошибка, но это я уже учту в следующих своих сделках. Потому что за эту плотность мы ниже не обваливали, ее то убирали, то подставляли, участки, дали по рынку, это видно вот в кластерах, потому что вы видите, какие здесь проходили объемы и какие здесь у нас уже начали набиваться объемы по кластерам. В данной ситуации удалось заработать 45 долларов, но как вы видите, это самая малость, которым мне удалось заработать с этой сделки. Если бы я не передвинул тот самый стоп-лосс, возможно, я бы выжил движение намного-намного выше. Следующая сделка была открыта по инструменту риф, довольно-таки интересная ситуация. На графике мы с вами видим длительную консолидацию, цена не выходит за пределы определенного коридора. Вот у нас тот самый коридор, есть у нас уровень сопротивления, уровень поддержки и цена за этот коридор у нас не выходит. Также на секунду я вижу то, что у нас появляется крупная плотность в стакане спота и я принимаю решение открываться уже в лонг в пробой уровня сопротивления. В данной ситуации все выглядело очень даже хорошо, после входа цена у нас уходит все-таки сразу на повышение. Я принимаю решение перетянуть стоп-лосс без убыток, часть позиции зафиксировал на 0.3, чтобы уже отбить ту самую комиссию и ожидал увидеть движение ну, примерно вот к верхнему уровням сопротивления то есть пробой дополнительно этого уровня я также заходил в данной ситуации меня просто выбивает дальше по стопу и цена дальше улетает на повышение максимально обидная ребята ситуация потому что меня высадили на самом начале этой ракеты да здесь был ретест уровня сопротивления цена улетела вверх можно было заработать около 30 40 долларов но к сожалению я не был в этой ракете ну и последняя сделка на сегодня была открыта по инструменту мкр опять же нету ничего интересного по стакану единственное на что обратил внимание это на технический анализ. Здесь мы видим хорошее скопление уровней сопротивления. Этот уровень мы уже очень длительное время не могли пробить. Также видим круглую отметку на 2400 долларов, поэтому я решил зайти в пробой именно этого уровня. Плюс мы с вами видим некое такое поджатие, более импульсивный подход. Я принимаю решение, то, что у нас будет пробой этого самого уровня. В данной ситуации я немножко, знаете, так постоял, но все-таки у нас потом пошел тот самый пробой этого уровня. Я хочу, чтобы вы посмотрели, как он у нас на самом деле происходит. Вот цена не Некоторое время стоит и потом идет импульс за счет таких вот стопов и получается вот такой вот хороший импульс, на котором можно было уже фиксировать часть позиции. Я лично уже не хотел эту сделку оставлять на ночь, поэтому начал перетаскивать стоп-лосс и остатки этой позиции были закрыты по стоп-лоссу. Хотя если бы я не убрал свой тейк-профит, то я бы проснулся уже с хорошей прибылью. Также сейчас вы на экране можете видеть все мои сделки, чтобы у вас никаких вопросов ко мне не возникало. Это все мои сделки, которые я совершил за вчерашний день. Первую сделку из этого списка я вам уже не показывал потому что более подробно мы ее разбирали в прошлом видеоролике. За день получилось заработать 56 долларов. Это, конечно, не так много, как за предыдущий день, но во всяком случае это также у нас получился плюс. Я уже решил торговать менее спокойно, потому что я понял, когда я начинаю борщить с рисками, у меня начинает уже ехать кукуха. Когда ты записываешь 78 видеороликов в ряд, каждый день торгуешь, но это понятно, кукуха едет, поэтому я себе уже решил сделать максимально такие, знаете, каменные правила. Также, если вы заметите, по стоплосу у меня получается 0.25, 0.15. 0.18, а вытягиваем тейк профит 1.2, то есть 1%. То есть сделки получается 1 к 4. Если так вот соблюдать такое соотношение, то понятно, что на динстанции вы будете, ребята, зарабатывать. Сейчас давайте уже разберемся с монетой, в которую я сегодня буду инвестировать. Вот есть такой интересный скриншот, который прислал подписчик в Telegram чат. И здесь у нас есть такие супер крутые проекты с 2018-18 годов, которые были по фундаменталу просто очень крутые, которые должны были показать бешеные иксы. Но как вы видите, все эти проекты просто укатались в мину. Именно с дна я их сейчас выкупаю. Возможно, это такая хреновая затея. Возможно, я тоже как-то неправильно инвестирую. Возможно, это не тот подход, который нужен именно в 2021 году для инвестирования в криптовалюту. Но, во всяком случае, это мое такое субъективное мнение. Вот, посмотрите, в этом списке у нас есть также невероятно сильный и безумно крутой кардан, который там мог дать бешеные иксы, но и в итоге укатался на минус 21 x. Если мы с вами посмотрим внимание на график. Вот у нас было кардана, хороший рост, просто укатали в данину И сейчас что мы с вами видим очень хороший рост. То же самое ребята по монете Qtum. Тоже вроде как замечательный проект 2017-18 годах. После укатывают монету на дно, но до сих пор эта монета почти находится на дне. За сегодня она, конечно, дала уже 35%. процентов Это тот актив, который у нас занимает больше всего пока места в нашем портфеле. Но посмотрим, что дальше будет. Поэтому я, ребят, люблю покупать на дне. Во всяком случае, я не рискую так сильно, если бы покупал тот самый кардана вот по данным значениям. Вы представьте, кардана, если укатают до этих вот отметок, но это же просто капец. Это минус 50, 70, возможно 90%. процентов. Сегодня в свой портфель я добавлю одну из этих монеток. У меня уже есть EOS, есть NEO, есть IOT, Qtum. Опять же, я вам ни в коем случае не рекомендую инвестировать в эти монеты, потому что здесь максимально повышенный риск. Вот вы посмотрите, эта монета просто укаталась на 99%. процентов. Если бы вы инвестировали там каких-то 100 долларов, у вас бы просто остался 1 доллар. Поэтому инвестировать в криптовалюту это максимально опасно. То же самое может быть с Аланой. Это рано или поздно будет. То же самое будет с Доги то же самое будет с Карданом, потому что максимально уже переоцененные монеты. Опять же, если обратим внимание именно на эту монету, эта монета с дна дала у нас уже больше процентов роста, поэтому залетать тоже уже не самая лучшая точка, но во всяком случае, сейчас мы идем по тренду. У нас минимумы постепенно повышаются, это меня радует. Также здесь мы сейчас зажимаемся в треугольник. Рано или поздно будет выход с этого треугольника. Я, конечно, ожидаю на повышение, но вы будете готовы к тому, что эту монету могут укатать прям очень жестко, поэтому это не Финансовые рекомендации ни в коем случае Опять же, вот у нас был майский рост Очень хороший рост, очень быстрый, динамичный Но после того, как биткоин упал Всего лишь на 20%, процентов, эта монета Упала на 84%, процента. но опять же На биткоины вы не заработаете Сейчас там 500-700 тысяч процентов, а по этой монете Вполне реально можно взять такие иксы Поэтому, ребят, не финансовый совет Всегда думайте, конечно, своей головой Сегодня на 25 долларов я добавляю именно эту монету В свой портфель, копируем количество монет Переходим на CoinMarket и давайте здесь добавим эту самую транзакцию. Добавили транзакцию, отлично. Теперь давайте посмотрим быструю такую аналитику вообще по этому проекту. У нас 92% процента монет циркуляции, также там в том списке была монета ION, если мы здесь посмотрим, мне не совсем понятно, это максимальное количество монет или что это. Во всяком случае, посмотрите, насколько сильно укатали эту монету. Была по 10 долларов, а сейчас всего лишь 18 центов. Но это очень грустно, да? По этому проекту я хотя бы понимаю то, что у нас есть ограниченное количество данных монет. Также я посмотрел по твиттеру, по сайту все еще живенько, эти ребята все-таки публикуют, развиваются. То есть это не какая-то скамина, которая просто улетела в дно и все, они забросили свой проект. Нет, до сих пор публикуются какие-то посты. Также ведется активный телеграм-канал. Да, конечно, здесь не так много подписчиков, но во всяком случае они есть. Также, если мы посмотрим, в очистах у нас находится 45 тысяч человек, тоже неплохо. И капитализация у нас не такая огромная, знаете, чтобы ее просто запампить. Тут вкинуть 1 лярд. И просто 10 иксов на ровном месте Опять же, ребята, ни в коем случае не финансовый совет Я вас ни к чему не призываю Это мой личный эксперимент, в ходе которого я вам хочу донести Выгодно ли инвестировать по 25 долларов каждый день Потому что мне некоторые ребята уже писали Вот ты мог заинвестировать сразу половиной тысячи долларов В первую очередь, это контент Во вторую очередь, я вам показываю, как я разбираю монету В это время я вам показываю свой технический анализ И чему-то вы, возможно, обучаетесь Также я вам хочу показать свою логику, как я отношусь к инвестициям Я бы мог заинвестировать 2,5 половиной тысячи долларов в самом начале, и сейчас бы мы находились в минусе, потому что я создал такой портфель, и он до сих пор находится в минусе, потому что некоторые монеты не восстановились. А так как я покупаю каждый день, возможно бы у нас вообще началась падающая волна, и вы представьте, каждый день по 25 долларов я бы постоянно усреднял свои позиции. А в данном случае, конечно, я попал не на самую такую хорошую волну, то есть на растущую, покупая покупаю не по самым лучшим ценам. Во всяком случае... Посмотрим, что из этого всего получится цель по этому эксперименту купить Mercedes CLA. Получается, всему мы Заинвестировали 1950$ долларов Плюс почти уже на 400$ долларов. Я считаю, это уже очень плохой результат Почти 25% по этому портфелю Qtum жду намного-намного выше Вот у меня спрашивали, сколько ты ждешь Qtum Ребят, вы не поверите, но я, наверное, дурачок И жду этот Qtum примерно по 60-100$ долларов. Поэтому буду где-то в тех целях фиксироваться Да, я, возможно, дурак Таких целей не будет, да? Но Qtum я держу Не только на этом портфеле, есть у меня еще несколько портфелей я их, конечно, уже нигде не публиковал, но я также к этому держу. Когда я смогу там сорвать курс, я вам это обязательно покажу. Всем, ребята, огромное спасибо за просмотр. Также не забывайте оставлять свое мнение в комментариях, прожимайте лайки, дизлайки. Это очень помогает продвигать мое видео. Поэтому, если вы даже хейтер, не ленитесь. Всем удачи, всем профита и всем пока.